Доброе утро, дорогие мои подписчики. Сегодня я вам покажу, как приготовить вермишель. У нас есть уже, это быстрый завтрак, вермишель уже приготовленная, сваренная и промытая. Дальше берем, ставим, берем масло сливочное на сковородочку и разогреваем сковородку. Сегодня последовательность у нас будет такая. В зависим... начале творог. Берем грамм 150 творожка. Творожок подогревается. И он как бы как расплавляется немножко. Он даст нам такую вязкую, такую субстанцию. Вот вы видите, такой творожок становится. Вот такой субстанцией. И он даст очень интересный вкус. Сюда берем храм 50 плавленного сырка на крупную терочку. Сюда же. И тоже, чтобы оно на сковородочке хорошо подогрелось, расплавилось. Вот это у нас творог и плавленый сыр. Плавленый сыр я беру, чтобы было написано не сырный продукт, а именно плавленный сыр. Загрузили макароны сюда, вермишель в нашем случае, и теперь перемешиваем так, чтобы сыр, сыр и макароны перемешались однообразно, чтобы не было просто макароны или просто сыр. Добавляем сахар, столовую ложку. Вот такой прекрасный у нас завтрак и вкусный получился. Приятного аппетита!